Остаются считанные дни до окончания приемной кампании. Будущие студенты Казанского федерального университета поделились своими впечатлениями о поступлении в один из ведущих вузов России. Меня интересуют языки, и тут очень выгодно изучать именно три языка, которые мне интересны. Поэтому я поняла, что это приоритетное направление Плюс очень активная студенческая жизнь, где можно много полезных связей обзавестись, обзавестись и также новыми навыками. Я здесь была, мне говорят, что здесь хорошее образование. И вот поэтому поступаем. Моя сестра тоже заканчивала это направление, и я много слышала о нем от нее. То есть я росла вместе с ней, она рассказывала, какие там интересные проекты, как там прикольно учиться. Ну и, конечно, она рассказывала про преподавателей, поэтому я э, решила поступать именно вот на это направление. Ну, я выбирала между Казани и Москвой, но решила в итоге сюда, потому что, как раз-таки, получается, я уже знала, какая здесь будет среда. А какие здесь примерно преподаватели, люди. И поэтому мне было интереснее именно вот сюда поступать. Мне ближе математику. У меня сам учитель по математике учился на этом направлении, на механике и математическом Поэтому я решила пойти по его стопам. Но очень хорошо рассказывала про этот вуз, про это направление. Поэтому вот решил туда. Да. Я считаю, что здесь лучше образование, чем, наверное, везде в Казани. И я желательно у меня остаться в Казани. Поэтому решил именно на это направление. Сам я связан с педагогикой напрямую. Работаю в Казанском педколледже. Закончил также по специальности физическая культура КФУ бакалавриат и думал что надо двигаться дальше решил попробовать в магистратуре это направление у меня очень много ребят отсюда которые здесь учатся и преподаватели мне нравится состав сильный был вариант поступить на дизайнера но все-таки я решил выбрать медиаком поскольку интересно интересный учебный план в планах был Санкт-Петербург но я туда к сожалению не прошла вот и второй вариант была Казань очень много Хороших отзывов слышала от знакомых вот. и поэтому решила сюда попробовать.